всех приветствуем, двигаемся, да, чтобы не затягивать. Братья и сестры, друзья и подруги, соратники и соратницы, попутчики и попутчицы разного уровня продвинутости, союзники и союзницы разной степени надежности и просто случайная прохожая, заглянувшая на огонек. Смотрители Маяка, Олег, Сергия, Ян, сын Олега, великие сыновья великого рода Пелюга и Белый Ус. Приветствуем вас, великих сыновей и великих дочерей ваших великих родов. Рода единого. Приветствуем. Яр еще подключился. Продолжаем Вах... нести вахту. Сегодня 359-й живой поток. День ночи у нас 11-й месяца на июля, на июня или я на мая лето 2022-го. По более здравому 7531-е. Вот, еще по более здравому, полтора миллиарда от прибытия. Интересно, 707 пятьсот тридцать это по этому самому. Ну, цифры какие эти? Арабские, там же, да? Или какие записаны? Ну, это я к тому, что одиннадцатый месяц, одиннадцатое число. Вот Антоха да. сегодня, что это ж 22-й год, это ж два раза по 11, разложить Ой, это да еще это одни, одни единички или двойки, в общем, радость этого. Это нумизматы, что там собирают? Монеты. Монеты, да? Uh -huh. Ну, как-нибудь еще и назвать вот этих, которые, цифры нумер... нумерологи, цифры собирают, надо как-то назвать их, ну, вот. Нум... Нумеро... Нумеролазматы, <coughs> ну, в смысле, маразматы. <coughs> ну, да. Радость родом. Те, которые не попали на лечение. Приветствуем. Вот, к сожалению. Ни на лечение, ни в дурку, ни в этот самый в другие места социальной изоляции. Вот. Почему? Да, элементарно. 1-11 вот. месяц, ноябрь. Вот. А если его правильно часов. перевести и правильно его расставить, то он ни хрена не 11 он какой нибудь там сентябрь должен 7, быть десятый потому что дека 9 декабрь 10, 10 вот, декабрь ноябрь 9, 9. Вот, а он считается 11 ну что еще переврата поэтому притягивать какие-то циферки арабские вот или еще какие-то за уши это бесполезняк тем более вот когда было 7531 лета цифер якобы не было записывалось да, это буквами вот почему ну, никакие ну, нумерологи все. не копнут, так сказать, глубже, почему они не начинают, не начнут эти цифры представлять буквами, ну, там, хоть по-старославянски, это, это старее все равно, чем арабское обозначение этих, или, или римское обозначение этих э, цифр. Вот. Ну, никто не хочет, потому что, наверное, сложная для тупых. Да, будет слишком сложная а основная масса, счет, за счет которой они кормятся все, во всех смыслах. Хоть паразитируют да. энергетически, хоть на баблосах. Вот эти все гадания и прочие расклады, там, таро, курок. Потому что этих цифр 10 э, не будет 0, оплачиваться. А так этих букв, блин, сильно много, чтобы обозначать всякие Там эти самые... за уши не протянешь никак. Да. Вот. И никто ж не будет слушать. Котенки гав разбегутся, поэтому пытаются попытаться. Сложно бояться даже, Это разбираться придется, а начинает ну, человек разбираться, все, он перестает бояться, он начинает это самое, чего доброго, переплюнет этого гадальщицу, этого, или этого пугальщика. А то тут три шестерки, и все, и уже страшно. 13 число зрителей, вообще пипец, да, вот, а это на самом деле священное число, которое забросили, потому что месяцев должно быть 13, даже не так, как по старославянскому, да, сороковники, 9 месяцев, так сказать, в лете, вот, а месяцев должно быть по-нормальному 13, как вот их было, вот, потому что месяц солнечный 28 с копейками, дней лунный месяц все знают что 28 вот так вот и должно быть 12 по 28 и один тринадцатый месяц 29 дней хоть феврюлем его назвать хоть как угодно его назвать вот так вот должно быть вот и лето чтобы стартовало с марта месяца с летнего солнцестояния, ну, с, этого, с весеннего равноденствия. А если, еще ж дальше, если чтобы тепло, тепло, светло было все время, чтобы никто никуда не заходил, то какие тогда месяца? что там рассчитывать, отсчитывать, блин, став не закрыл, лег поспать, когда тебе надо. Став не открыл, тебе нужен свет в доме. все, и ну, никаких Для проблем. чего ставни были сделаны, по сути. Серьезно, СМИ.